Ага, ну что, соскучились по Брал Старсу, друзья? Лично братишка Scratch, соскучился и спешит поделиться с вами свежей информацией по этой замечательной игрушечке. А не так давно мне при достижении 4000 кубков выпал такой, значит, интересный и совершенно новый боец, как Тик Метатель. А гля глядя на его характеристики, я понимаю, что это у нас боец чисто дамажащего такого типа, да. А нападение, как видите, у него по максимуму прокачано, практичное. На среднем уровне и защиты никакой, поэтому я думаю, что за этого бойца нужно примерно так же играть, как за Динамайка, либо за Барли, находясь вдали от самой, э, зло, самой злостной заварушки и накидывая потихонечку э, своими ребятки минами Этот тип у нас, значит, разбрасывает мины а с помощью супера свою голову, который ребятки, ищет ближайшую цель и взрывается. Я его, конечно же, испытывать сразу же буду на поле боя, потому что так гораздо интереснее. Ну что ж, выбираем, ребятки, Тика и начинаем его потихонечку прокачивать. Сегодняшней основной целью нашего видосика станет, ребятки, геймплей за Тика. Я покажу некоторые нюансы, как надо расскажу в процессе, как надо заниматься. Его играть, Ну, сделаем такой кратенький обзор на этого а, бойца. Ну и что ж, ребятки, с чего же нам начать? Какое же событие а, выборы? Давайте посмотрим. Начнем, начнем, пожалуй, с захвата кристаллов, самого типичного события. А, и посмотрим, как же наш тик себя здесь а, проявит. Начинаем, ребятки, и делайте ваши ставочки. Получится ли у нас в первом бою затащить два тика или же... А, нет, погнали, ребятки. Так, у нас два тика, сейчас в команде выдвигаемся. Так, мой тик еще только не раскачанный, первого уровня, и начинаем потихонечку накидывать. Да, вот так вот нас, вот так вот мы закидываем, но мы просто заминировали здесь все, врагу не пройти, ребятки. Так, роза в кустиках затаилась, мы давайте-ка закидаем ее как следует. Замечательно, друзья, и роза сливается прямо там в кустиках. Так, откуда-то отсюда вылазит Эль Прима, давайте-ка мы ему тоже сейчас накидаем, да, по максимуму. Где-то у нас в кустах там бегает. Ну и пускай себе бегает, да, мы постараемся его выкурим Так, так, так, Розе надо бы тоже побольше Да, видите, она бежит, бежит а, Ребят, по-моему, враг вообще в замешательстве Он не знает, что ему делать Так, мы можем, ребятки, еще ультовать Выпускаем свою голову, она ищет цель сама И Розу раздамаживает где-то а, в кустиках Просто, ребятки, взрывной характер реального этого типа Вы смотрите, сколько бомб Но это из-за того, что у нас просто-напросто два тика сейчас в команде И врагу при придется, ребятки, очень несладко Просто очень, не знаю, смотрите, как голова бежит, достигает бочку, бочка взрывается просто на раз. Давайте выпустим еще одну голову, голова, кстати, вообще тема. Да, не надо было, ребятки, надо было подождать немножечко. Взрываем просто всех и вся на своем пути. Враг, ребятки, просто не неистовствует, он не понимает, что делать и что происходит. Захватываем преимущество, ребятки, сразу же. В первом бою. а как мне нравится играть за Тика. А, при первой, ребятки, впечатления только пока что положительные. Особенно после первого боя. Вообще в легкую мы затащили. Тик, я вижу, что тащит. Но надо, ребятки, уметь за него играть. А то есть надо держаться всегда на расстоянии. И не подходить слишком близко к нашему а, врагу. Ну что ж, победили мы. И давайте попробуем а, нашего Тика в каком-нибудь другом испытании. Так, захват кристаллов мы отыграли, и давайте посмотрим, как же наш тик ведет себя в событии под названием «Столкновение». А круговой каньон у нас, давайте выберем «Одиночное событие» и врываемся, ребятки. Напоминаю, что играем мы за тика, и смотрим, как же играть этим, тип, этим типом в «Одиночном столкновении». А, поехали, ребятки, каждый сам за себя, а боец тик, посмотрим, сможем ли мы здесь затащить. Так, взрываем, а, да, сложновато, кстати, им расшатывать сундучки, если честно. Как-то не очень а, уверенно он себя здесь чувствует в этом плане. Так, так, так. Тут подбежал, видите, Карл и в легкую просто расшатал а, наш с вами а, сундучок. Он реально предназначался для нас, а Карл подбежал и просто-напросто его а, забрал. Ну, можно, в принципе, контролировать при желании. Да, вот Карл подбегает, смотрите. А, но он издалека может по нам накидывать. И у него это очень даже неплохо получается Вроде бы как бы, да, сливаем Карла. Замечательно. Это благодаря тому, что наш Тик умеет достаточно далеко раскидывать свои гранатки. Так, у нас здесь появилось, значит, ага, понятненько. Так, это мы забираем Тик. Наш становится толще. И теперь мы сейчас будем дамажить гораздо а, мощнее. Так, голову надо бы выпустить куда-нибудь. Пускай ищет цель ближайшую. Замечательно. Так, в кого же она прилетела, друзья? Ах, смотрите, как она четко прилетела. Она прилетела и раздамажила к того, кто здесь был. Так, забираем, забираем, забираем. Усиливаемся тиком И Булу сейчас, наверное, не поздоровится Но Бул тоже, смотрю, прокачивается Он тактично как-то забирает все то, что мы разбрасываем Он уходит с линии атаки И постараемся его сейчас забрать Получится ли у нас или нет Я, ребят, не знаю Да, ребят, забираем була Удивительное явление Осталось нам сейчас грамотно законтролировать Розу Выкидываем на нее свою голову Она взрывается И Роза не знает, что делать Мои бомбочки ее достают в любых кустах практически Ей от меня не убежать Так, здесь заминируем, здесь заминируем Но Роза, смотрите, Роза убегает Она очень тактично себя ведет Так, мои гранатки, к сожалению, долго летят И это мой минус Так, выпускаем голову Роза где-то здесь, отлично, ребятки, голова меня спасает пока что, да, и у нас тут бутылочка, спасительная бутылочка, благодаря которой мы, наверное, сейчас и победим, Роза, она у нас отхилилась, я смотрю, но, ребятки, не тут-то было, выпускаем нашу голову, и сейчас, похоже, будет очень мощный взрыв, да, немножко не хватает Розе, похоже, она немножечко еще и лагает, ребятки, и да, мы побеждаем в одиночной битве, но это, скорее всего, ребятки, везение, потому что, потому что, я, если честно, вел себя не совсем Активным образом, и, скорее всего, мне Больше повезло, да, что Враги попадались уже шотные И мне буквально хватало одной небольшой а, Гранатки своей бомбочки Чтобы их вынести Ну и, конечно же, ребятки, затаскиваем Мы в одиночном столкновении Да, ну, небольшой скилл, наверное, тоже а, Немножечко сыграл свою роль Ну что ж, ребятки, как вам Тик? Мне, если честно, за него нравится играть Немножко попривыкнуть, да, поднаточить свой скилл И буд можно будет нагибать этим типом прям очень-очень а, жестко. Напомню, что у меня тик первого уровня силы, и мы Играем, можно сказать, на самом начальном этапе Прокачиваем его с полного а, нуля А за какого бравлера любишь ты играть, дорогой зритель? Напиши, пожалуйста, об этом в комментариях А я непременно прочитаю и возьму на заметочку Также не забывай ставить лайкосик под видосик Для меня офигеть, какая поддержка А для тебя совершенно ничего не стоит Я же буду взамен тебя за лайки Радовать все новым и годным контентом в мире игровой индустрии Поэтому, ребятки, не стесняйтесь, ставьте лайки Я буду очень вам благодарен Ну а мы, ребятки, продолжаем играть в Brawl Stars За бойца под Названием а, Тик. А, ну и давайте попробуем сыграем Тиком в каком-нибудь другом столкновении. А, ну что, например, это пускай будет Бробол. Да, друзья, я не знаю, как Тик играет и чувствует себя в бро Но мы сейчас вместе с вами это и узнаем. Поехали, ребятки, Бробол. Играю за Тика. И получится у нас затащить или же нет, делайте ваши ставки, дорогие зрители. Мы выдвигаемся. Так, Бробол, начинаем контролировать мяч. Уже начинаем накидывать сюда своих гранаток, да, веселеньких. Я думаю, они здесь не примерно пригодятся. Так, Коль там что-то у нас сбоку жмется. Он пытается меня выследить, я так понимаю. Но у него, ребятки, ничего не получается, ведь наши-то уже забивает гол. Ай-ай-ай, Коль, ты просрал такой момент. Ой, смотрите, все втроем выбежали. Че творят-то? А? Вот так обычно и бывают сливы в бро боле Ни в коем случае нельзя выбегать сразу же на центр за мячом, потому что у всех атака бодренькая. Все ультанули туда по центру, особенно во втором, во втором матче. И все, врага просто-напросто нет. И мы забиваем второй гол. Если честно, я даже не понял, как чувствует себя а, Тика в бро-боле, потому что толком и не, не поиграл. Давайте еще разочек, ребятки, потому что как-то очень быстро все произошло. Братишка Скретч даже не успел понять, что сейчас было. Давайте еще разочек сыграем. Именно в бро ребятки Так, бой второй, посмотрим, что получится Также продолжаем, накидываем на центр Враг сейчас немножко поумнее Смотрите, да, то есть обходит Шелька Заходит сюда, но немножечко Стоит и слакает, походу у нее просто Напросто залагало, ой, Кольт прорывается Ребятки, Кольт выбежал за мной Но у нас Эдуард забивает гол Просто великолепно, так, ребят, продолжаем Накидываем, мы даже еще ульту не накопили Опять враг выбегает, опять, ребятки, большая ошибка Смотрите, просто, ребят, как будто Против нас играет та же самая пачка Которая была с нами а, в прошлом бою Она также выходит на центр Сливается и мы затаскиваем а, Этот бой Ну я думаю просто мне повезло в этот раз а, С союзниками а, Иначе мы бы так классно не сыграли И два боя подряд в бро боли мы затаскиваем Да, тик себя в бро боли чувствует Достаточно а, неплохо Я бы сказал универсальный боец Который чувствует себя в разных событиях Практически одинаково То есть уверенно нагибает Напоминаю что он у меня всего лишь первого уровня силы а в какое событие ты любишь, зритель, больше всего играть? Напиши, пожалуйста, в комментариях Я возьму этот момент на заметку и непременно тебе отвечу Хорошего дня, а мы продолжаем играть в бро за бравлера под названием Тик Да-да-да, мне уже нравится этот боец, а как же тебе, нравится или нет? Напиши, пожалуйста, в комментариях Давайте попробуем сыграем за Тика в событие под названием Награда за поимку Посмотрим, сможет ли этот парень затащить в этом бою или же нет Заберем нашу заветную звездочку Давайте, ребят, выдвигаемся Смотрим, что же Тик может противопоставить сопернику Ох, как у нас здесь сейчас будет люто Вот это я, ребят, не люблю, потому что это так, такого плана бой Это бой ближний А Тик себя в ближнем бою чувствует не совсем уверен. Так, кидаем туда Я просто подозревал, что кто-нибудь там пройдет Да, там у нас идет Рика Там у нас идут еще Бравлеры, это Брок Да, получается пока что слить И пока что мы забираем звездочку Так, голова, иди ищи где-то должен быть враг, срочно ищи Ты должна кого-нибудь найти, да, похоже С этой стороны кто-то был, так, смотрим Здесь, надо все минировать Срочником, да, потому что иначе Нам будет тяжко, так, здесь у нас Эль Прима, смотрю, орудует Да, надо его тоже заминировать, пускай Побегает по нашим бомбочкам, так, я смотрю Там Брок у нас выходит, да, надо тоже Заминировать, ну, пока что неплохо вроде бы, да Из-за того, что мы по площади раскидываем Наши бомбочки, а наш Наш Тик чувствует себя здесь также неплохо Да, голова ищет, смотрите, сама Просто сама ищет Кого ей необходимо. Так, здесь я что-то немножечко задержался. Так, секундочку. Вы, вы, выкидываем нашу голову. Голова, ребятки, сама найдет, кого необходимо. Да, несмотря на то, насколько у нас противник замаскирован, да, голова находит сама, кого нужно. Это, ребятки, очень прикольная ульта. Если честно, мне она нравится и у нее я вам скажу не такой же слабый дамаг у этой у нашей головы ой-ой-ой почти попал брок почти попал выпускаем голову и брок сейчас уже практически уже сейчас не жилет. нет брок ребятки еще живет вы посмотрите какой дерзкий парень оказался этот тип так он там в кустиках у нас гасится да я так понимаю он просто пытается отрегенерировать но хорошо что здесь есть укрытие мои бомбочки всех ребятки находят очень даже отлично смотрите сколько мы уже набили звездочек просто великолепно 38 15 ребятки Колоссальнейший просто от а Брок разносит все укрытия, а мы продолжаем накидывать издалека. Там, смотрю, у нас Карл бушует. Такое ощущение, как будто у Карла 10 уровень, и он вообще ничего не боится. Так, выкидываем голову, голова настигает Эльприма, просто Эль Прима разваливается. Выкидываем еще одну голову, голова бежит. Блин, к сожалению, эту голову нашу тоже можно убить. И если ее убивает, то тогда она не достигает своей цели и, взрыв и взрывается на пути. Ребятки, неплохо мы настреляли. Так, звездным игроком у нас стал, значит, бол. но я тоже так неплохо настрелял. Вы видели, сколько звезд у меня было над головой? Мы затаскиваем, ребятки, и этот поединок. И я, я хочу, ребятки, заметить, что в который раз за Тика мы затаскиваем. Да, ребятки, этот парень определенно мне нравится. Скорее всего, я его буду также прокачивать, как и Динамайка, так же, как и Барли, до максимально возможного уровня. Да, если вы часто меня смотрите, вы знаете, что мои бойцы ключевые это Барли и Динамайк, а также Кольт. Я их раскачал по максимуму. Скорее всего, вот этого парня я тоже буду раскачивать, потому что если мы ему увеличим силу, он будет гораздо эффективнее себя вести на поле боя. Ну что ж, из текущих доступных событий мы сыграли а, практически во все, а именно в 4, и во всех 4 Тик себя пр продемонстрировал с самой лучшей а, стороны. Ну что ж, давайте, ребятки, попробуем по второму кругу. Начнем опять-таки с захвата кристаллов и снова посмотрим а, и а, попробуем поиграем и по по-развиваем сквозь скилл, свой скилл за бойца под именем а, Тик. Ну что ж, делайте зрители ваши ставки, а мы начинаем. Также не забывать ставить лайки. А мы, ребятки, поехали. Так, ну что ж, выдвигается наш тик. Выдвигаемся сразу же на центр. Постараемся сразу же здесь заминировать. Да, у врага есть тоже тик. Это очень-очень может быть плохо. И нам даже не на руку. Мы постараемся сейчас всех вынести здесь, да. Давайте заминируем как следует. Да, у врага есть тик. И он, похоже, гораздо выше уровнем, чем я. Так, постараемся. Выпускаем голову. Она выходит из кустов. Настигает шельку. Осталось только ей разочек, ребятки, дать. И все будет в порядке. Но шелька у нас уходит на перезарядочку. Так, постараемся все здесь заминируем. Так, выпускает голову наш тик. Мы стараемся от нее убегаем. Ох, заминировал он все. Подождем, пока его а, мины разминируются. Так, выпускаем, значит, голову. Она у нас должна настигнуть а, ниту. Ниту на настигает. Да, ребят, пытаемся спрятаться от ниты. Так, нужно срочно заминировать здесь все, да, от Ниты мы убегаем, сохраняем кристаллы, но Шелька там, смотрю, на центре просто летует и выносит всех на своем пути. Так, ребятки, у меня лоу ХП, надо срочно уйти на отхилочку, понакидываем, мы вот, наверное, отсюда из кустиков, так, Ниту надо срочно убирать, ой-ой-ой, как так-то Нита меня просто зацепила, у меня из-за того, что мало ХП, ребятки, я... Был повергнут. Ну что ж, ребят, надо срочно всегда следить за своим ХП. Потому что у нас его не так уж и много. Так, ну что ж, раскидали мы достаточное количество бомбочек. А нету надо вырубать вот этой головой. Замечательно, просто работает голова. Мне она определенно нравится. Так, Шельку надо контролировать срочно. Шельку надо убирать отсюда. А Что-то она у нас тут лютует. О, Шельку размотали, ребятки. Срочно забираем все кристаллы. Вражеского Тика надо убирать. Мы, ребятки, убираем вражеского Тика. Получается у нас и завоевываем преимущество Так, Нита бежит, не попадает Надо, ребят, пульсировать как можно чаще Так, выпускаем голову, пускай она кого-нибудь добомбанет Она бомбанет шерку Кстати, да, эффект еще у головы есть такой, что она отбрасывает при взрыве нашего врага Замечательно, ребятки, да, уже было немножко посложней Но мы справились и затащили поединок, захват э, кристаллов Я скажу, ребятки, так, что я сейчас делаю э, Я сейчас делаю просто нон-стопом э, событие на событие Я не на, без нарезки, буквально выигрываю бой за боем Тик реально себя показывает с очень хорошей стороны И мне он нравится Так, ну что ж, попробуем еще разочек в бро бол или же в столкновение Давайте в столкновение, я думаю, что мне в прошлый раз повезло Посмотрим, как мне будет а, сложно ли в этот раз. Ребятки, делайте ваши ставки, получится ли у меня занять первое место и не ж... или же нет. Так, поехали. Где у нас ближайший сундучок? Надо бы идти на центр, по идее. Так, там у нас кто? Там у нас тоже Тик, я смотрю. Постараемся его заминируем. Так, ну и тут тоже надо заминировать. Блин, плохо то, что у него вот эти вот мины а, у Тика, они дамажат очень хреново вот эти сундучки, да? И он нужда... нуждается, наверное, в помощи а, чьей-нибудь, чем сам будет их разматывать. Так... Да, тику, тику, однако, сложновато приходится здесь, потому что очень четко надо выслеживать врага, очень четко ему надо накидывать. Так, не получилось у нас размотать до конца все это дело, но мы сейчас постараемся, ребятки, заминируем вот здесь еще, да? Да, попадаем, ребятки, в нашего врага, и он у нас сейчас в тумане просто-напросто помирает. Замечательно, замечательно. Так, выносим это, там идет к нам Рика. Постараемся сейчас мы его Законтролировать, но, наверное Не получится, ребят. Так, выносим Берем, берем, берем. Так, надо от Рика убегать Как-нибудь аккуратненько, потому что этот тип Может нам всю малину испортить. Так, выпускаем Голову. Голова пошла Она должна настигнуть этого типа Да, ребятки, она его настигает. Смотрите, какая Классная голова. Она просто ваншотит очень лютым образом. Так, появилась у нас бутылочка, забираем ее срочно. Там у нас Пенни, по-моему, осталось, да, это же Пенни у нас точно, ребятки, это Пенни. И она, ребята, 11 уровня. Я думаю, что если она нас даже один раз попадет, нам будет очень-очень плохо. Так, секундочку, главное, ребятки... Ой-ой-ой, там еще мортира чья-то осталась, а. Так, надо бы ее срочно вынести. Так, у нас сейчас Пенни отрегенерирует таким образом. Да, это, похоже, она и ставит эти мортиры. Так, все, ребят, накидываем туда. Попадем ли мы или же нет? Да, ребятки, она вышла просто сбоку. Я, да, не мог ее убить. Она, причем, была очень мощного уровня. Но все равно, ребятки, второе место завоевываем, да. Ну, пришлось немножко понапрягаться, но ну, а как без этого? Все равно, ребятки, тик. Я считаю, на высоте, и он может тащить, Окажись, а, он в прямых руках. Но опять-таки, надо соблюдать, ребятки, определенную тактику. То есть, держаться на расстоянии от врага. А, нужно не подходить слишком близко к жирным, да, толстым а, типа бура, була и так далее. И все будет хорошо. Так, ну что ж, начинаем, ребятки, броу-бол. Попробуем сразу же накидаем на центр. Я думаю, что враг туда пойдет. Да, он вроде бы пытался пройти. Так, вражеский Тик, смотрю, тоже накидывает. Так, та-та-та-так, бочка вырывается, смотрю, сбоку. Надо бы срочно для ней припасти сюрприз. Замечательно. Давай-давай, бочечка, подходи. Ой, смотрю, враг расшатал всех наших. Просто в легкую. Постараемся, ребятки, э, удержать его каким-нибудь образом. Так, вражеский тик подходит. Мне нельзя оставаться возле ворот, потому что меня сольют вообще в легкую. Я стараюсь, накидываю своими бомбочками, перехватываю, ребятки, мяч. Вы видели, что сейчас произошло? Перехватываю мяч, но меня все-таки слила вражеская бомба одна. Да. Я, можно сказать, пожертвовал собой ради блага всей команды. Да, ребятки, выдвигаемся дальше. Так, нужно бы вот здесь вот накидать, мне кажется, бомбочек. Сейчас отсюда пойдет враг. У нас это бочечка была. Да, бочечку надо контролировать. Раскидываем везде по максимуму. Так, бочечка у нас не слилась до сих пор. И забивает нам кар вражеский мяч. Я старался не стоять у него на пути. Так, выпускаем голову. Голова у нас должна помочь. Да, ребятки, голова достигает своей цели. Замечательно, сливаем сразу же двоих. Еще одна голова. Так, отлично, сливаем, ребятки, и движемся к вражеским воротам. А, нужно не забывать про то, что надо подождать наших союзников. Так, вы, вы, выкидываем бомбочки. Да-да-да, так, начинаем потихонечку раздамаживать бочку. Вот сюда вот кинем ей, чтобы ей не так уж легко было и просто. Так, выкидываем голову, ребятки, берем сами мяч. Так, продвигаемся. Так, секундочку, ребят, главное это не слиться, ведь нам нужно остаться. Нам нужно остаться, остался один вражеский тик, где-то вот там в кусти, как он прячется, но подошла уже и бочка тоже вражеская, плохо, очень плохо, так, по получится ли у нас, ребятки, сдержать напор, потому что у них есть бочка, это очень хороший танк, мои бомбочки делают свое дело, так, продолжаем, накидываем, вроде бы мы отрегенерировали уже, так, секундочку, сюда накинем, сюда, так, голову, голову, срочно выпускаем голову, но меня, к сожалению, слили, я даже, по-моему, голову не успел, головой не успел ультануть. Так, выдвигаемся, нет, ребятки, успел я ультануть, а это очень плохо, так, накидываем, накидываем по максимуму, надо хотя бы Карла слить, Карла сливаем, ребятки, перехватываем мяч, не успел, ребятки, я немножечко прям, и мне забивают гол, да, враг немножечко пожирнее был, согласитесь, там был и Карл, считай, а, там был и была и бочка, ну, не получилось, ребятки, у нас совсем чуть-чуть. Такое тоже случается а Без поражений не бывает побед А без побед не бывает поражений Такие, ребятки, такие простые правила И они здесь тоже работают Так, ну что ж, в бробол мы поиграли Давайте попробуем опять-таки награду за поимку Уж очень мне понравилось шариться в этих пустиках И накидывать потихонечку свои а, Мини-часовые бомбочки да, Которые очень весело выносят Нашего врага, ребят Ну что ж, получится у нас затащитель нет Делайте ваши ставки Также не забывайте про, про комментарии, про лайки Я буду вам очень а, благодарен так, ребят, продолжаем играть в Brawl Stars за бойца под названием Тик. Да, именно ему сегодняшняя серия у нас и посвящена. Я хочу все-таки разобраться, как нужно им правильно играть. И также хочу, ребятки, показать вам, как нужно играть за бойца Тика. Также, зритель, если ты знаешь какие-то еще тактики, до да, которых нужно придерживаться, напиши мне об этом в комментариях. Братишка Скрэч непременно послушает тебя и сделает свои выводы. Так, кто это у нас там такой дерзкий, я смотрю, а? Ага, это у нас Джесси, да, дерзкая очень. Смотрите, что творит, а? Надо срочно ее оттуда убирать. Так, 2-5 у нас счет. На той стороне у нас Роза постоянно ныкается в кустах, убираем ее Так, пришло время, наверное, ребятки, вот в те кустики шарахнуть Там у нас опять засела Джесси А выкидываем голову, которая настигнет сейчас ее быстренько И расшатает, да, ребятки, Джессику мы расшатали уже в который раз Продолжаем накидывать Так, идет к нам Роза Роза это опасный противник против нас Так, надо бы ей тоже голову закинуть, наверное, да Посмотрим, что она против нашей головы сделает А совершенно, ребятки, ничего Голова ее настигает и Роза просто где-то там в кустах разваливается Блин, от, от Джесси К нам летят нехорошие не штуковины Так, Джесси поставила там бота Надо его срочно убирать Так, Роза Так, где-то кто-то здесь в кустах, я чувствую, шарится Так, надо Розу, кстати, убирать Что-то она уж очень там лютует у нас Так, я, по-моему, даже... Я не могу, ребятки, отрегенерировать никак а, И на лоу ХП постоянно И меня забирает, ребятки, Роза Это была моя ошибка Я надеюсь, нам получится сейчас исправиться Так, накидываю У нас опять, ребятки, опять два тика в команде я думал, я один, а оказывается, нас два. Жестко мы очень выносим. Чисто просто-напросто закидываем своими минами обалденными. Так, Барли. Барли, Барли. Пошла голова. Она настигает розу в тех кустиках. Да, ребятки, пока что у нас преимущество. По очкам мы лидируем. Замечательно, ребятки. Это просто, да, просто имбалансный какой-то игрок, Тик. Потому что выкидывает очень много... Проблем на поле боя, и мы опять, ребятки, затаскиваем, это просто песня какая-то, играть за э, бойца под названием Тик, и братишка Скрэч даже звездным игроком стал, обалденно просто, обалденно, просто великолепно, ребятки, нравится мне играть, за за одни за несколько, ребят, боев мы уже э, раскачали нашего Тика до шестого ранга, так, ну что ж, мы уже по второму кругу практически прошли все события, за исключением одного. Подождите, столкновение играл, броу сыграл, награда за поимку я также, ребятки, сыграл. Ну что ж, можно сделать даже уже да, какие-то выводы по поводу бойца Тика. Самое главное это всегда соблюдать дистанцию, чтобы враг вас а, не смог а, настигнуть. Ну и следить, конечно же, за линией огня вашего врага, маневрируя из одной стороны в другую, чтобы избежать урона. Ведь у нашего Тика очень мало здоровья, урон необходимо избегать всеми возможными способами. А бегает он не так уж и быстро, поэтому маневрировать надо Постоянно, ну и по упреждению Всегда кидать свои замечательные Часовые амины Которые сделают за вас всю вашу основную э, работу Ну и что ж, вот такой вот у нас геймплей, ребятки, затека Надеюсь, я вам все продемонстрировал Все показал, рассказал И вы поняли теперь, как правильно играть И ваш скилл немножечко улучшился Если же вы знаете какие-то еще тактики Или у вас есть какие-то советы Пишите обязательно об этом в комментариях Братишка Scratch все прочитает И, возможно, в своих следующих видосах Будет пользоваться именно вашими тактиками Которые напишите мне вы Ну играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея!